Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами заключительная лекция, посвященная теме модуляции в гармонии современной музыки. И, на мой взгляд, она будет самая интересная с точки зрения как раз освещения этой темы, ее как бы квинтэссенции. Я начал свою вот эту серию лекций с того, что попытался вам рассказать гипотезу такую, что любые два самых несвязанных аккорда могут быть соединены, даже если между ними нет каких-то совершенно четких, определенных функциональных гармонических связей. И сегодня мы проведем такой эксперимент. Я специально не готовился, но думаю, что это возможно сделать. То есть мы Свяжем все вообще тоники, которые есть в хроматической гамме, через доминанту той тоники, в которой мы должны разрешиться. То есть суть простая, мы возьмем два мажорных аккорда до и все остальные 11, и через доминанту вот этих вот 11 аккордов мы их попытаемся связать, используя те вот навыки и то понимание, которое у нас уже есть. Откуда у нас это понимание возникло? Во-первых, оно возникло из той модели, что если есть хотя бы одна общая нота между двумя аккордами, то они уже свя могут быть связаны. И э, речь идет не только о двух тонических аккордах, а вообще о любых двух аккордах, любых, как, какую бы они функцию ни, ни отображали, и чем бы они ни были выражены, все равно если есть одна общая нота, и желательно, чтобы она была верхней, то эти два аккорда могут гармонично ужиться и перейти один в другой. Вот. И, или, если существует гармонический блок с доминанта-доминанта-тоника, тогда нам, собственно, эти связи не важны. Вот. Но сегодня мы оставим только одну связующую функцию доминанту. В эту доминанту мы должны каким-то образом попасть из нашей первой ключевой тоники. неважно там как она будет выражена, но учесть то есть учесть эту ноту и разрешиться в другую в другую тонику. поэтому мы начнем сейчас двигаться вам совершенно сейчас не обязательно даже запоминать вот эти комбинации аккордов которые я играю и не обязательно даже понимать логику почему почему произошло нам сегодня главное услышать что, Любой аккорд через доминанту может быть соединен с другой тоникой, как бы далеко эта тоника одна другой не стояла, как бы насколько бы разными не были эти аккорды, не связанными с собой какими-то гармоническими, гармоническими другими связями. Мы из до мажора будем разрешаться в иную тональность по кварткам в том кругу. Сначала в соль, потом ре, потом ля и так дальше. И будем размышлять, а что происходит. Итак, нам нужно разрешиться из до в соль. Но здесь, собственно, никаких сложностей нет, потому что существует кварт-квинтовая связь, до — это субдоминанта для соль, да, поэтому вот просто меняем доминанту, оставляя аккорд на ре, и разрешаемся в соль. До. Это все логично. Это первое. Второе, Ре. Здесь тоже не должно быть никаких сложностей, потому что э, Ре — это вторая ступень, значит, здесь есть какие-то стандартные закономерности, а Ля — это шестая ступень, значит, все должно быть тоже красиво связано. Вот и связано, вот До мажор. Вот Соль. То есть Ля доминант, Сус 13, разрешилось в Ре. уже внутри нее. следующее из до мажора мы разрешаемся в ля здесь тоже нет определенных сложностей потому что существует взаимосвязь для того чтобы выйти в ля мажор мы должны сыграть сначала доминанту для ля это нота ми а ми это все-таки доминанта ну в общем мажорном ладой это доминанта к минорной тоники поэтому здесь что бы мы ни сыграли, все равно это будет звучать, потому что существует базовая функциональная связь. Вот, вот мы в ля мажоре. До мажор, дальше СУС-13, доминанты. Давайте найдем какое-нибудь другое изложение, вот такое. Вот, оставив общую ноту наверху, так будет эффектней. До, ми или ля мажор. Двигаемся дальше. Из до мажора нам нужно сделать модуляцию в ми. Здесь тоже нет никаких особых сложностей, потому что я уже вижу, что отклонение в доминанту, а доминанта это нота си для ми мажора, это соседняя нота от до, вот это полутоновая связь, и тем более в этой в доминанте есть общая нота из до мажора. Вот она. Смотрим, что происходит. До. Нота ми общая. Мы разрешаемся си сус девять доминанта и ми мажор. Все, вот мы вышли в ми мажор. Так вот было хуже, потому что соль диез вышел неизвестно откуда, а вот так вот будет интересней. Ми. Итак, четыре тональности. Разрешаемся в си. В си у нас доминанта будет фа диез. Мы должны из этого аккорда выйти в си мажор. И Я сразу вижу, что если возьмем тонику до мажорного в таком виде, то я нахожу альтерированную минус девятую ступень для доминанты, исполняю альтерированную доминанту и выхожу в тонику си. Смотрите еще раз. Я могу тоническое трезвучие мажорный представить шестой ступени наверху с 13 и это будет плюс девятая ступень фа диез альтерированной доминанте и таким образом решится все вот мы находимся все можно ли это сделать через доминанту не альтерированную а через микселидийскую давайте попробуем значит микселидийская доминанта должна звучать вот таким образом да? Свяжется ли это с до-мажором? Да? И даже было интересно. И тоже логика понятна, что до-мажор как бы становится... Ой, пардон, виноват. Еще раз. Вот. Итак, <кười> мы <кười> <кười> разрешились из до мажора а, в диезные, в 5 диезных тональностях, в соль, в ре, в ля, в ми и в си, в фа я пока оставлю на закуску, как общую тональность для тонально диезных и бемольных. Давайте еще раз все эти блоки повторим, чтобы вы их услышали, а потом перейдем к переходу к модуляции в бемольной тональности. Итак, до, соль, дальше ре. Дальше в ля, в ми и в Си. Смотрите, как все просто, а тем не менее, вот из того, что я сыграл, какое разнообразие вообще гармонических схем для будущей музыки можно придумать. Двигаемся дальше. До мажор разрешается в бемольной тонике. Тоники с бемолями. Первая бемольная тональность — это тональность фа мажор. Ну, догадайтесь сами. До — это доминанта для фа, поэтому какие сложности? Просто тонику превращаем в доминанту, седьмой ступенью или превращаем его в микселидийскую доминанту и разрешаемся фа мажор здесь все просто следующее си -бемоль. дальше двигаемся в си -бемоль. что произошло произошло вот что а, доминанта Фа, которая должна была разрешиться в Си-бемоль, выражается э, аккордом Сус-9, вот он, то есть Ми-бемоль на наверху, и Фа в басу, и поскольку это имеет общую ноту с аккордом Дос предыдущим, то связь произошла очень просто. си Идем дальше. Ми-бемоль. Тоже просто. Смотрите, какая здесь связь. В доминанте Си бемоль СУС-13 есть общая нота соль с домажорной тоникой. Значит, она легко разрешается в тонику ми -бемольную. До. Красиво, не правда ли? Дальше мы должны разрешиться в следующую бимольную тональность. Ля бемоль, тональность с четырьмя бимолями. Так, доминант у нее. Вот она. Попробуем сыграть тупо. Ни о чем не думаем, никаких связях между аккордами. Все прекрасно звучит. Ну, логика понятна. Значит, наверху у нас находилась нота ля в данном случае или соль диез для до. То есть вот уже несложно себе представить, почему это происходит. До становится вот такой доминантой функции с плюс пятой ступенью, и у нас появляется общая нота. Мы ее как бы пропустили, сыграли сразу. Но вот это вот полутоновое тяготение, когда соль пошло на полтона выше, в плюс пятую ступень в до мажоре, ну как бы подчеркивает, что функция тоническая в доминантовую как бы сначала не превратилась, но одна нота ее обозначила, вот, тем самым дав нам, дав нам возможность сыграть следующую доминанту. Она была первой в исполнении. То связала до мажор с ля -бемолем. И Следующую связь нам нужно сделать из до мажора перейти в ребемоль. И самое интересное, что в этом случае нам тоже поможет нота, вот именно вот эта вот а, ля потому что доминанта у нас может быть представлена таким образом. У ребемоля доминанта ля -бемоль. Нам нужно сыграть вот такой аккорд, чтобы разрешиться в ребемоль. Да? Вот, но вот эта вот нота фа, как вы понимаете, вот совсем не связана с нотой до, то есть нет никакой связи в стональности до мажора. Но если мы продолжим эту макселедийскую доминанту далее а бемоля, то мы опять получим вот эту связующую ноту, которая идеально разрешится в ре бемоль. Итак, До. бемоле вот видите мы нашли вот эту связь хотя я думаю что есть какие-то более простые вариации итак мы связали 5 диезных тональностей и 5 бемоли и остался у нас один единственный одна единственная тональность фа диез либо соль бемоль аккорд, который ну совсем никак не связан с до мажором, ну то есть абсолютно совсем. В до мажоре одни белые, в фаде есть практически одни черные, там шесть черных, 6 литерированных ступеней. И как это связать, непонятно. Вот, но оказывается, что и это можно сделать таким интересным образом. А фа диез мажор нам нужно разрешиться через доминанту, до диез, да, вот она. И пока вот играя какие-то такие блоки, я не вижу ни одной связующей нотки с тональностью до. Но если я возьму субдоминанту, например, второй ступени, вот она, то я эту ноту зацепил, ре. Ре есть в тональности до мажор, в ноте до мажор, вот она может быть и связующей. А из предыдущего урока вы помните, да, что для того, чтобы там сыграть последовательность 2, 5, 1 с полууменьшенным септ надо поменять только бас. То есть вот таким образом может звучать доминанта, который разрешится в фа диез. Еще раз, смотрите, весь блок. Вот он, полууменьшенный септаккорд вторая ступень, соль диез. Он же доминанта с до диезом. И вот он разрешается в искомую нам тонику фа диез. И вот эта нота ре должна находиться в аккорде до мажор и наверняка эта гармоническая связь произойдет. Попробуем. Ага. Я это запоминаю просто. Итак, поехали. Вот. Послушайте. Конечно, наверное, было бы эффектнее, если бы мы сыграли бы сначала субдоминанту. Конечно, видите, эта связь более такая зримая становится. Но и без субдоминанты, через доминанту к фа -диезу мы смогли это все собрать. Время уже много, я не буду повторять все эти комбинации, но самое главное, что вы, наверное, услышали, что в музыке, вот используя те несложные принципы, которые я вам пытался рассказать на протяжении семи последних уроков, можно сделать все, то есть можно связать два самых разных аккорда. А стало быть, сделать модуляцию из одной тональности в самую другую, как бы далеко и как насколько бы далека из родственных связей она была, соответственно, с родственными связями просто использовать такие простые методы. Наличие одной или двух нескольких нот, использование доминанты, если не получается разрешаться сразу из тоники в тонику, доминанты как дополнительные функции, которые эту связь обнаружит и собственно произвести любую модуляцию, любое тональное отклонение, какое только возможно Внутри хроматической гаммы так щедро подарены нам небом, Богом и осознанным нашими мозгами, нашим головами, благодаря, конечно, практике. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы были с нами, за то, что вы тратили время и пытались понять все эти хитрости музыкальной гармонии. До новых встреч!